Всем привет! Сегодня у нас долгожданное видео это разборы репетиционного тестирования по химии только онлайн формат. Значит, мы сегодня с вами разберем часть А, а в следующих видео их будет два. Мы разберем часть Б. Решила я сделать и часть А, потому что большинством голосов все-таки все попросили большинство разобрать именно и часть А, и часть Б. Причем на часть Б выйдет два видео. Я решила, как и в прошлый раз, поделить часть Б. На задание B1-B9 и, соответственно, B10-B16. То есть на э, первую часть мы оставим с вами разные плановые задания, где соответствие, где цепочки при вращении, э, веществ. А на э, вторую часть мы с вами оставим решение задач. Также будет видео на э, тему дистанционного, репетиционного тестирования ДРТ. Несмотря на то, что есть и разбор, консультирование, я бы хотела вам показать задачи, как я их решаю. Возможно, что для вас некоторые из вариантов будут более приемлемыми. Ну что, давайте решать задачи. Здесь кое-где я буду сразу же добавлять. По несколько заданий они просто некоторые достаточно простые. И периодическая система химических элементов у вас здесь тоже будет. Значит, первая металлом, четвертая группа является. Значит, еще я четвертую А-группу. Вот она у меня. И смотрю, какие металлы у меня входят. Значит, вот металлы. Германии, олова, свинец, флюровий. Из всех, кто у меня здесь есть, подходит мне только свинец. То есть А1, четыре. Далее А2. Укажите частицу, в которой число протонов. Равно числу электронов. Вы запомните следующее, что э, количество протонов и электронов равны в том случае, если эта частица электронейтральна, то есть является атомом. Вот в данном случае э, у нас фтор 0. Далее укажите электронографическую схему атома кремния в основном состоянии. Ищу я наш атом кремния. Мне не обязательно на самом деле самостоятельно составлять Именно э, эту графическую схему я ищу кремний. И знаю, что порядковый номер атома химического элемента показывает, какое количество протонов, а также электронов содержится в атоме. Если у меня основное состояние, то вот 14 этих электронов я буду искать. Электроны у меня обозначаются вот сверху такими индексами. То есть там, где у меня их 6 не подходит, далее 8 не подходит. Следующее считаю, здесь у меня 10, тоже мало. Следующее 14, вот этот вариант подходит. И последнее я просматриваю, что у меня тоже 14, но есть одно но. Какая из этих, а, хотя в предыдущем у нас здесь не 14, я тебе не посчитала. Здесь у нас 16, не подходит. То есть вот у нас один вариант, даже не пришлось нам разбирать, только один вариант нам подошел. То есть А3. Далее, восстановительные свойства наиболее выражены у химического элемента. Восстановительные или по-другому, можно сказать, металлические свойства Это способность атомов отдавать электроны Отдают лучше электроны у нас металлы Потому что у них на внешней электронной оболочке мало этих, металл, мало этих электронов И, соответственно, им проще отдать 1, 2, 3 электрона Нежели чем принимать до восстановления актета 7, 6 или 5 электронов Значит, мы ищем здесь самый сильный условный металл Для того, чтобы мне проще... Сориентироваться, я их обведу в периодической системе. Берилий, алюминий, бор, это вообще у нас не металл, то есть мы как бы его немножечко потом э, уберем. Литий и кремний тоже. Первое, что нам не подходит, бор и кремний. Ну, с чего бы, именно э, они будут лучше отдавать электроны, чем металл, не будут. И теперь я смотрю следующее, что в периоде, в периодической системе, слева направо, эти восстановительные свойства ослабевают. Значит, самый левый элемент среди всех, которые у меня предложены, это литий, и он будет обладать самыми выраженными а, среди данных элементов восстановительными свойствами. Далее, опять, степень окисления атомов серы согласно схеме С0, С плюс 4, С плюс 6 изменяется в превращениях. А, значит, первое, что скажем, С0 характерно для простого вещества. Везде, где у нас молекулы различные, я сразу же убираю. Далее. Иду по порядку. Кальций S. У кальция в любом случае здесь будет положительная степень окисления, другой ее быть не может в составе соединений. Соответственно, у серы будет минус 2, нам этот вариант не подходит. В третьем у нас S будет плюс 4. И следующее, плюс 6. То есть вот этот вариант нам не подходит. И, точнее, этот вариант нам подходит. Это вот правильным ответом. Следующая А6. Только ковалентные полярные связи содержатся во всех веществах ряда. И здесь нужно вспомнить, что же такое вообще сами по себе ковалентные полярные связи. Ковалентные связи, они возникают за счет образования общей электронной пары. И возникает эта общая электронная пара между атомами неметаллов. И, соответственно, полярные связи, ковалентные полярные, они уже возникают между атомами различных неметаллов. Значит, там, где у нас металлы есть хоть где-нибудь, мы сразу же эти варианты убираем. Они нас не интересуют. Далее, здесь действительно правильным вариантом будет номер один. В SU3 ковалентные полярные связи H3PO4 и SU4. Все подходит. Почему же нам не подходит пятый номер? Здесь нужно обратить внимание на... HCOONH4. Что же у нас это за соединение? Это соль муравьиной кислоты, формиат, аммония. При этом в HCOO части действительно ковалентная полярная связь. Два же вот так лучше показать. В nh 4 плюс тоже ковалентная полярная, но между ними ионный тип связи. Соответственно, это соединение и этот пункт нам не подходит. Далее, А7. Методом вытеснения воды с наименьшими потерями можно собрать газ. Как можно собрать газ, чтобы его меньше всего потерять? Первое, он не должен вступать в реакцию с водой. Второе, он должен в ней плохо растворяться, то есть иметь малую растворимость в воде. Давайте поведем по порядочку. H-хлор прекрасно растворяется, образует соляную кислоту. CH4 будет верным вариантом. У нас углеводороды вообще в принципе плохо растворимы в воде, хорошо растворимы в органических растворителях. NH3 растворяясь в воде, образует гидрат и NH3 умножить на H2. H2S растворяясь дает слабую двухосновную сероводородную кислоту. И CO2 дает угольную кислоту. То есть правильный вариант ответа CH4. Далее масса в граммах атомов фосфора, ой, хлора в порции карнолита, формула которого такая вот у нас интересная: калий, хлор, умножить на магний, хлор 2 умножить на 6H2 химическим количеством 0,6 моль. И первое, что нам нужно сделать, это соотнести. В одной молекуле какое количество атомов хлора у нас содержится? А именно три штуки. Значит, химическое количество будет в 3 раза больше. 0,6 умножить на 3 у нас будет 2,4 моль. Или я? Лучше перепроверить. Ой, видите, вы правильно считаю. Лучше перепроверить. 1,8 моль. Всегда лучше считать на калькуляторе. Теперь мы можем посчитать. Массу атомов хлора 1,8 умножить на 35,5. Обратите внимание на атомарный хлор. Домножаю. Получается у меня 63,9 грамм. Вот мой правильный вариант ответа. Далее. А10. Пропустив газообразное вещество через известковую воду, можно очистить его от примеси газа. Значит, Можно очистить таким образом, чтобы этот газ взаимодействовал с известковой водой. Значит, что у нас точно не реагирует с известковой водой? Известковая вода – это гидроксид кальция, кальций OH дважды. Не реагирует n 2 о NO, Это не солеобразующие оксиды. Далее, С2, А6, алкан, этан тоже у нас не реагирует. Соответственно, единственное, что у нас может быть, это СО2. Но тут разные варианты солей. Может быть, представим с вами, что у нас соотношение один к одному, Получится кальций СО3 и выделится вода. То есть, правильный вариант ответа – 2. И А11. Разбавленные азотную и соляную кислоты можно различить с помощью. И здесь э, пойдем по порядочку. Питьевой содой ничего не произойдет. Ну, выделится газ, но ну, и в одном и втором варианте не подходит. Лакмус. Он окрасится в красный цвет в двух кислотах. Фенолфталин вообще не показывает кислую среду. Хлорид бария. Никак здесь э, нам ничего не покажет. А вот нитрат серебра. У нас является э, качественным реагентом на хлоритон. То есть самое главное ионы серебра, они вместе с хлоритонами образуют малорастворимое вещество белого цвета. Соответственно вот мы можем при помощи нитрата серебра все это определить. Далее, средняя соль образуется в результате химического превращения. И смотрите, как методом исключения можно все быстренько, скажем так, убрать. Если мы видим кислоту многоосновную, либо оксид, который является ангидридом многоосновной кислоты, и его берут в избытке, значит, соответственно, у нас будут получаться кислые соли. То есть 3,5 нам не подходит. Реакция взаимодействия H2SO4, концентрированной в избытке опять же с твердыми хлоридами либо нитратами, в результате у нас будут получаться тоже кислые соли, калий HSO4 и хлор. Что касается второй реакции, я просто не по порядку иду таким образом, чтобы самый последний ответ у нас был правильный, значит кальций co 3 у нас является основной солью, мы тут же пропускаем, ну условно вот это можно принять за кислоту, то есть мы делаем более кислую соль, соответственно Первый вариант у нас будет с вами правильный. СО3 плюс кальций О, получается у нас кальций СО4. Значит, вот у нас средняя соль. Правильный вариант ответа 1. Далее, число веществ из предложенных калий-2СО3, кубром, аргент, на 3 магний магний-HCO3 дважды, цинк-С и НН3, которые реагируют с разбавленной хлороводородной кислотой с выделением газа. Ну, пойдем по порядку. Калий-2СО3, давайте я даже... А, попроще сделаю. Вот такую штуку мы сделаем. Значит, плюс калий-2СО3. Что происходит? У нас образуется калий-хлор. А, вообще можно сказать H2SO3, но она малоустойчивая, поэтому СО2 и H2O. СО2 у нас является газом, то есть вот у нас первое вещество. С медью вообще не реагирует, мед стоит после водорода. Аргентом НО3. Реагирует, но никакого газа здесь не будет. Аргентом хлору выпадает в осадок, HNO3. Следующее. Магний HCO3 дважды. В результате образуется магний хлор 2, CO2, H2O. CO2 является газом. Значит, вот второй вариант. Следующее. Цинк С. Цинк хлор 2, H2С, являющийся газом. Отлично. И последнее. NH3 образуется хлорид аммония. NH4 хлор. Соль, да, то есть, вот у нас три варианта, поэтому правильный вариант ответа три. Следующий а 14 Обжиг перита в промышленном производстве серной кислоты является реакцией. И тут же мы должны записать с вами обжиг перита. Он уже настолько часто везде встречается, что тут можно просто запомнить даже э, те же самые коэффициенты. Я их уже их настолько наизусть, просто запомнила. Я думаю, вы тоже, очень часто встречается реакция, поэтому обязательно ее запоминайте. Значит, первое, у нас везде стоит обратимое или необратимое. Конечно же, необратимое. СУ-2 у нас газ улетучивает, ну его собирают, скажем так, ну это газ. Соответственно, реакция необратимая. Второй и третий пункт нам автоматически не подходит. Следующее, гома или гетерогенная. Гомогенная, когда исходные вещества будут находиться, ну нельзя сказать в одном агрегатном состоянии, не будет раздела фаз, потому что бывают две жидкости, которые имеют разные плотности, соответственно, они не смешиваются между собой. В данном случае феррум С2 твердое вещество, кислород, газ, уже в любом случае не гомогенная реакция. То есть первый и третий вариант не походят. И мы с вами проверяем, действительно ли у нас пятый пункт подходит окислительно-восстановительной реакции. Сера здесь проявляет степень окисления минус один, там образуется такой типа сульфидный мостик. Железо плюс два, кислород 0, плюс три, минус два, плюс четыре, минус два. То есть у нас в принципе вообще все элементы, все атомы химических элементов меняли степень окисления. Правильный вариант ответа 5. Далее аппектация в результате сплавления сырья, содержащего мел. Основное вещество мела кальций СО3, патаж основное вещество кальций СО3, кримнизион основное вещество сильнициомо2. Даже я сразу же расставлю себе эти коэффициенты. Что же у нас получится? Получится у нас следующее: кальци О умножить на калий 2О, умножить на 6H2 на 6 2 И выделяется 2 моля СО2 – это у нас не что иное, как стекло. Далее, А16. Для более эффективного действия моющего средства, в жесткую воду можно добавить любой из веществ пара. И э, мы должны помнить с вами, что жесткость воды обусловлена наличием двух катионов металлов. Это магний 2 плюс, это кальций 2 плюс. И чаще всего они находятся в виде гидрокарбонатов, если это временная жесткость. Они могут находиться в виде сульфатов или хлоридов. Э, тогда это постоянная жесткость. И, конечно же, мы пытаемся избавиться. Избавиться от э, временной жесткости от гидрокарбонатов, переводя их в малорастворимые вещества. Здесь правильный вариант ответа будет 5. Кальцинированная сода и фосфат натрия. Я сейчас вам покажу, почему, почему не подходят оставшиеся негашеная изусь, э, известь, из из питьевая сода. Ну, то есть тут не переводят в малорастворимое вещество. Поваренная соль вообще натрий, хлор, никак не подходит фосфат, кальция. Может быть кристаллическая сода, не может быть лимонная кислота и а, хлорид магния. Тоже нет, потому что лимонная кислота, в принципе, у нас переведет наши малорастворимые потом карбонаты, которые, если мы что-то их получим, да, она переведет их в растворимые вещества. А, ну что, почему же... Пятый вариант ответа. правильный. Значит, берем мы какой-нибудь хитрокарбонат кальция. Сюда добавляем кальцинированную соду натрий, два СО3. Что у нас получается? У нас образуется кальций СО3 впадающий осадок усадок и натрий-HCO3, все избавились мы от ионов кальция и возьмем, например, фосфат. А натрия возьму я с гидрокарбонатом магния, и здесь опять же образуется малорастворимое вещество магний-3PO4 дважды, с кальцием все будет то же самое, и натрий-HCO3, то есть вот у нас получились такие вещества. Ну, нужно уравнять для приличия. Вот мы все уравняли. Значит, таким образом правильный вариант ответа для А16 это 5. Далее, А17. Укажите металл, коррозия которого замедляется при контакте с цинком. То есть цинк должен первый у нас подвергаться коррозии, нежели чем другой металл. Например, если вы забыли, что же сделать с этим рядом активностей металл, металлов, покажу вам такой лайфхак. Значит, берете тот металл, который... Вы дополнительно, ну скажем так, добавляете в контакт, да, то есть цинк. И выделяете все оставшиеся металлы, которые у вас здесь есть. Кобальт, потом марганец алюминий, бериллий и калий. Обратите внимание, 4 находятся слева, то есть они у нас более активные. Например, если вы забыли, где активные металлы, значит вот у нас 4 э, пункта у нас находятся слева, да, один только справа, и он будет правильный, потому что цинк будет первый у нас подвергаться коррозии, а потом уже, если его не станет, то кобальт. Далее, при комнатной температуре невозможно приготовить насыщенный водный раствор вещества. Что это за вещества, если мы не можем приготовить насыщенные водные растворы? Такими веществами являются серная азотная кислота, сюда относятся различные органические вещества, то есть первые три представителя гомологического ряда одноатомных спиртов, этилин, гликоли, глицерин, то есть эти вещества у нас бесконечно растворяются в воде. И что же происходит? Мы добавляем очень-очень много данного вещества. Происходит так, что раствор уже стал концентрированным, но нет предела насыщения. То есть, постоянно вещество это растворяется. Раствор концентрированный, но никогда не может быть насыщенным. Поэтому правильным вариантом ответа здесь будет именно 2-азотная кислота. Далее, очень интересное задание – Первый раз, когда я его э, как-то увидела, думала, ну, что тут сложного. А потом, когда стала писать, думаю, надо же не забыть про избыток и недостаток. Что же здесь у нас за задание такое? А19. Смешали равные объемы растворов сульфата. Алюминия. Алюминий 2, СО4, трижды. И хлорида бария. Барий, хлор 2. Значит, для начала запишем продукты реакции. У нас получился алюминий хлор 3. И барий СО4, который у нас выпал в осадок. Значит, уравняем с вами. И у нас сказано, что смешали равные объемы с одинаковой малярной концентрацией солей. Это говорит о том, что химические количества солей будут одинаковы. Представим, пусть у нас будет 1 моль, например, алюминий 2 су 4 трижды. И, например, но ну, даже, наверное, удобнее не 1 моль взять. Мы лучше возьмем 3 моль например барий хлор 2 до да? 3 моль у нас было до да? 3 моль у нас алюминий 2 со четыре трижды и что мы видим что у нас соотношение 1 к 3 то есть у нас в любом случае барий хлор 2 будет в недостатке расчет ведем по нему то есть полностью 3 моль нашего барий хлор 2 реагирует 0 моль остается да? значит если соотношение 1 к 3 то то 3 моль прореагировавшего барий хлор 2 э, будет у нас реагировать с одним молем э, алюминий 2С4 трижды. И тут остается 2 моль алюминий 2С4 трижды. Мы потом вычислим э, с применением диссоциации, сколько же у нас здесь остается алюминий 2С4 трижды. Теперь работаем дальше. Алюминий хлор 3. 3 к 2, то есть, соответственно, у нас образуется 2 моль алюминий хлор 3. Вот, давайте теперь разбираться, что же у нас здесь есть. Алюминий 2С4 трижды э, химическим количеством 2 моль дает нам 2 раза больше ионов алюминия. То есть, 4 моль здесь образуется. Далее, алюминий хлор 3 у нас дает химическим количеством 2 моль, дает э, у нас алюминий 3+, да? Тем же самым 2 моль химическим количеством и 3, э, иона хлорид, 3 хлорид иона. То есть в 3 раза больше 6 моль. Обратите внимание, 4 плюс 2 6 моль и 6 моль э, хлор минус. Соответственно, соотношение 1 к 1 и правильный вариант ответа 3. Далее идем. А20. Сумма коэффициентов перед окислителем и продуктом окисления в уравнении реакции, протекающей по схеме. Значит, я вам покажу немного другой вариант уравнивания. У меня есть видео, я его оставлю, да, оставлю ссылочку. Как? уравнивать методом электронного баланса. Очень давно не было уже заданий, по-моему, года два не было на уравнивание, расстановку коэффициентов. На самом деле я очень люблю э, это задание, коэффициенты. В свое время очень много просто их нарешала, и поэтому я их очень сильно люблю. И на меня, меня на самом деле немножко даже огорчало этот план, э, что не было несколько лет вот как раз-таки этого задания. Раньше оно было в части б сейчас перенесли вот в часть а Значит, как я я решаю на данный момент именно ОВР. Я расставляю степень окисления. Уже когда вы очень много их нарешали, вы уже видите прям сразу же, что у нас меняет степень окисления. Висмут был плюс 5, стал плюс 3. Он у нас является окислителем. Да, И вот как раз-таки нам нужно будет понять коэффициент перед окислителем. И дальше у нас перед продуктом окисления. Марганец у нас является восстановителем и а, вступает в... Или как раз-таки в процессе а, окисления он у нас участвует. Соответственно, продукт окисления это H-марганец-О4. То есть, вот два коэффициента, которые нам нужно будет определить. Значит, висмут у нас понижает степень окисления, значит, он принимает электроны. Значит, висмут, а, здесь, обратите внимание, у нас здесь два атома. Значит, на один атом от плюс до плюс 3 2 электрона 2 электрона умножить на 2 2 4 перешло то есть снизу под э, символом того химического элемента да я записываю количество перешедших электронов дальше марганец был плюс 2 стал плюс 7 5 электронов он отдал ищем наименьшее общее кратное так как есть правило что Количество принятых и отданных электронов должно быть равно, значит, ищем наименьшее общее кратное. Я его вот сюда записываю. 5 на 4 это 20. Далее 20 делю на 4. Да, у меня получается 5. Но при этом мне нужно учесть, что здесь уже есть 2 атома, а здесь нет. Значит, сюда я ставлю десяточку, сюда ставлю... Пятерочку 5 делю. Ой, точнее, 20 делю на 5, 4 перед марганцем 1 и во второй стороне. Далее уравниваю металлы. 10 у меня, ну, я уже просто до конца уравняю, и всегда уравнивайте до конца, чтобы убедиться, что у вас кислород сошелся. Вы правильно все уравняли. Конечно, можно уже выбрать правильный вариант ответа 14, но все равно мы убедимся. Значит, натрия 10 было. Значит, нам нужно поставить пятерочку перед натрий 2,5. Теперь считаем. СО4, 2 минус группы в продуктах реакции. 5 на 3, 15, еще плюс 5, 20. Но при этом 4 у нас уже есть в марганец 4 Поэтому 16 остается здесь. 16 на 2, 32 по идее, но лучше пересчитать. 32 минус 4, который в H марганец 4 остается 28. 28 делю на 2, это 14. Теперь считаем кислород. 10 умножить на 3, плюс 16 умножить на 4, плюс 4 умножить на 4. Это 110 в правой, в левой части, теперь в правой. Значит, 20 на 3 плюс 16 плюс 20 плюс 14, 110. Значит, мы правильно с вами уравняли, и сумма коэффициентов равна 14. То есть я избавляюсь таким образом от полуреакции, немножко проще решать и меньше времени на это тратить. Далее у нас пойдет уже органическая химия, укажите структурный изомер алкана, формула которого. И последнее время есть такая тенденция, используются вот такие скелетные формулы. Первое, что вы можете сделать, это вообще в принципе посчитать, какое количество атомов у вас углерода здесь есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть у нас... Здесь 10 раз все связи одинарные, значит H22. Считаем по порядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Не подходит, здесь больше атомов углерода. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей, пока что этот вариант подходит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не подходит, здесь мало. Один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять. Подходит. И один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять. Не подходит. Значит, у нас остается два варианта. Что нам нужно сделать? Нам нужно назвать эти вещества и, соответственно, понять, подходит нам такой вариант или нет. Значит, сразу же везде давайте выделим, скажем так, самую длинную цепочку. Значит, здесь это вот эта цепочка, дальше здесь это вот эта цепочка, здесь... Вот она у нас. Ну, тут могут быть несколько вариантов, да, но они равнозначны. Теперь, с какого края здесь номеруем? Отсюда, потому что ближе заместитель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас все метильные заместителей и вот под циферкой 2 что у нас получается 2 2 3 4 теперь обратите внимание что каждое положение каждого заместителя я указываю иначе кто-то обидится 2 2 3 4 их у нас 4 это тетра все они метильные метил 6 атомов углерода алкан это у нас гексан далее c4 ой точнее не c4 четвертое Здесь здесь буду номеровать? Вот с этого края, там ближе заместитель. Что у нас получается? Разные заместители, метильный и этильный, называемые по алфавиту. 2-метил, 4-этил и самая длинная цепь из 7 атомов углерода. Это гептан. И давайте назовем наше другое вещество, точнее не другое, а основное. И обратите внимание, 2 метил 4 этил гиптан. То есть наше основное вещество и четвертое это одно и то же. Просто немножко по-разному зарисовано. Значит, правильный вариант ответа это 2. А22. Относительная плотность паров по метану равна 7 имеет углеводород, название которого. Значит, что такое плотность одного газа по-другому или относительная плотность? Это отношение малярных масс нашего вот неизвестного вещества я как x обозначу и молярной массы метана что мы с вами отсюда можем найти мы можем свойти, с вами найти малярную массу нашего вот этого вещества x это произведение относительной плотности на малярную массу метана 7 умножить на шестнадцать Получаем мы 112. Далее я обращаю внимание на варианты ответа. У меня бутен, гексен, гексен опять же, пентен, то есть все это ен. Значит, у меня... Общая формула для алкенов CNH2N равна 14N. И все это равно 112. То есть я таким образом могу найти количество атомов углерода. 8. А теперь обращаем внимание, что я делаю, чтобы найти правильный вариант ответа. Бутен это 4, то есть 4 атома углерода я их буду считать. Диметил это 2 по 1, то есть всего 6. Не подходит. Дальше. Гексен, гекса 6. Пропил это 3. 9. Дальше, гексен опять же 6, 1 метильный это всего 7. Далее, пентен 5, 3 метила это 3, 8, оба подходят. И теперь оставшиеся пентен 5 и 2 метила это 7, то есть правильный вариант ответа 8. Видите, методом исключения мы это все чуть-чуть разбросали и определили правильный ответ. Далее, А23, насыщенный одноатомный спирт образуется в результате превращения. И э, здесь давайте по порядочку пойдем, значит если у нас к э, галоген алкану м, добавляется щелочь, но при этом водный раствор, значит у нас калий вместе с хлором уходит гулять, а у OH аж группа идет на место, то есть вот действительно правильный вариант ответа образуется спирт. Если у вас спиртовой раствор э, щелочи, то что происходит? Идет гулять с хлором, а ОН-группа OH идет гулять с одним из атомов водорода у соседнего атома углерода. При этом образуется алкен. Ну, в данном случае ch 2 с2. Теперь э, вот это вот все, что касается окисления, образуются карбоновые кислоты. И последнее у нас вроде бы водный раствор. Все у нас калиуаш, но при этом обратите внимание, 1 и 2 хлор. То есть у нас будут образовываться этилен-гликоль. У нас будет двухатомный спирт. А у нас просят однаатом. Значит, правильный вариант ответа 1. Далее, сумма молярных масс, грамм на моле органического вещества Х и вещества немолекулярного строения Y, цепочки превращения. Значит, смотрим на основное вещество. 1, 2, 3 атома углерода, у нас карбоновая кислота, а вот карбоксильная группа. Ну и давайте пойдем сразу же влево, посмотрим, что у нас здесь образуется. Я немножечко сокращу, напишу c 2 h 5 cooh и здесь у нас происходит реакция этерификации со спиртом кислотой спирт в кислых условиях при нагревании что происходит от кислоты у OH группа от спирта водород вместе они образуют побочный продукт воду и простой эфир c2h5 c o c h3 и смотрите теперь нужно понять что вещество за x у нас просят органического вещества x значит вот наш простой эфир метиловый эфир пропановой кислоты это вещество x теперь разбираемся со второй реакцией. Значит, наша кислота, как кислота может реагировать с металлами до водорода, при этом у нас будет образовываться соль. Железо у нас двухвалентный, и нам нужно уравнять. При этом у нас просят а, вещество Y не молекулярного строения, H2 молекулярного, значит, вот это наше вещество Y. И теперь самое интересное, это правильно мне посчитать малярную массу, потому что я любитель ее посчитать неверно. Значит, первое вещество x я насчитала 88, теперь считаем y. 2 на 2 плюс 5 плюс 12, плюс 56. У меня получилось 202, надеюсь, что я верно посчитала. Плюс 88, сумма у меня получилась 290. Вот такой правильный вариант ответа у нас номер 5. Далее, при кислотном гидролизе некоторого сложного эфира получается э, спирт и карбоновая кислота, содержащие одинаковое количество атомов углерода. Укажите название эфира. То есть по факту нам нужно найти тот эфир, в котором кислота и спирт одинаковое количество атомов углерода. Пропиловый эфир, пропиловый это С3, бутановые кислоты это 4, 3-4 не подходит. Изопропиловый 4, э, ой. Изо у нас пропиловый 3. этановая 2 не подходит. Этил-пропанат. Этил 2, пропанат 3. Метил-формиат. Метил один, формиат 1. Вот правильный вариант ответа. Метил один стеарат C17. Да? То есть тут такое чуть-чуть интересно. Да? Стеариновые кислоты C17. То есть правильный вариант ответа 4. Далее А26. Некоторый пептид а, линейного строения состоит из двух остатков глицина. Самое главное не глицерина, а глицина и двух остатков аланина. Выберите верное утверждение об этом пептиде. Для начала давайте его построим. А, нам не особо. Нужно прям полностью строить все это. Я вам покажу условно, как это сделать. Но при этом нужно помнить следующее: что и глицин, и аланин это моноамина, монокарбоновые кислоты. Когда одна карбоксильная группа, одна аминогруппа. И когда образуется э, пептид, мы начинаем, скажем так, с левого края у нас остается NH3 группа. Потом у нас идет остаток глицина и э, Карбоксильная группа одного глицина образует с аминогруппой второго глицина пептидную связь, то есть мы потом выделим, где у нас находится пептидная связь. Дальше продолжается следующее, то есть у нас опять остаток глицина с СОНН, и дальше у нас здесь уже аланин. Опять же СОНН, еще один аланин. И затем у нас карбоксильная группа. То есть всегда у нас есть Н и С штрих, конец, условно так можно сказать, в пептиде. Теперь я вот выделю, где у меня будут находиться мои пептидные связи. Вот они у меня где. И теперь давайте читать все утверждения, выбирая, что нам подходит. При образовании одного моль пептида из аминокислот выделяется 3 моля воды. Обратите внимание, я сейчас вам просто кусочек покажу, как образуются э, пептидные связи. Вот у нас э, условно концевые части двух молекул. У нас ОН OH группа от карбоксильной группы и протон водорода от э, аминогруппы вместе уходят молекулы воды. То есть вот отсюда ушла молекула воды. Вот отсюда и вот отсюда. И вместе они вшиваются в пептидную связь CONH или пептидную группу. Таким образом, действительно у нас здесь три молекулы воды. Пройдем до конца. Молекула содержит 6 атомов кислорода. Считаем. 1, 2, 3. 4, 5, не подходит. Молекула содержит 2 аминогруппы, нет, только одна. 2 карбоксильные, нет, только одна. И молекула содержит 4 пептидных связи, нет, только 3. Поэтому правильный вариант ответа – это 1. Далее. А 27 число гидроксильных групп в, структуре, в структурном звене целлюлозы равно. И тут, конечно же, все начинают вспоминать, что же там за целлюлоза, как правильно э, структурное звено ее рисуют. Самое главное, что вам нужно вспомнить, что целлюлоза состоит из глюкозы. Да, но уже не будем вдаваться альфа, бета в бета. Но тем не менее, что же будет происходить? Значит, вам нужно вспомнить бета-глюкозу. Ну, и даже если вы с альфа перепутаете, ничего особо страшного в данном случае не произойдет. Мы помним, что у третьего углеродного атома УА OH находится внутри, или как бы так сверху рисуем. Здесь у нас ch 2 уа группа, здесь изначально УАГ. OH УАЖ OH, и здесь УАЖ. OH. Значит, что происходит? Вот эти угловые, я их так назову, УАЖ-группы, OH они потом образуют вот такие вот связи интересные да, с соседними другими звеньями целлюлозы. Соответственно, вот они у нас реагируют и никак не остаются. Теперь давайте считать, какое количество УАЖ-групп OH у нас здесь будет. Одна, две, три. Правильный вариант ответа? Три. И также еще можно вспомнить, если где-то смотрели, например, химические свойства изучали целлюлозы, вот, например, когда происходит взаимодействие с азотной кислотой, там три нитроцеллюлозы, да, и вот эти три нитроцеллюлозы, возможно, что вам напомнит как раз-таки о том, что по трем группам H будет идти связь, и, соответственно, их там три в каждом звене. И последнее задание в части А, 28, полиэтилен, в отличие от синтетического каучука. Ля-ля-ля. Значит, -ля полиэтилен -ля. CH2CH2N1. Синтетический каучук, например, бутадиеновый может быть, каучук изопреновый каучук. Ну, давайте скажем, пусть у нас будет бутадиеновый каучук. С, двойная связь. СH, CH, CH2, Чик. значит, содержит молекулы кратные связи. Нет, не содержит. Будто да. Но у нас здесь спрашивается про полиэтилен поэтому не подходит. Получает по реакции полимеризации. Да. Но и это и то получает по реакции полимеризации, поэтому вариант не подходит. Нам нужно, что-то что, что -то, да, что-то нет. Является биополимером. Нет. У нас Полиэтилен не получается в природе. И четвертая содержит в маномерном звене два атома углерода. О, вот это вот подходит. <coughs> Пятая получает из пропилена Нет, получает из этилена. Таким образом, правильный вариант ответа у нас четыре. И... Так незаметно, а может и заметно, за 40 минут практически мы с вами разобрали часть А. Я думаю, что все равно это достаточно быстро. Желаю вам на централизованном тестировании также быстро щелкать э, задание из части А. Мы с вами скоро увидим и часть Б. Она выйдет либо завтра, либо послезавтра. Посмотрим по обстоятельствам, но вот-вот совсем скоро. Поделю я, как говорила, на две части э, до Б. 9 включительно и соответственно с б10 до б16 также выйдет видео по дрт я надеюсь что сегодняшнее видео вам было полезно но вам понравилось и попрошу вас поставить мне лайк подписаться кто еще не подписан заходите также на мою страничку в инстаграме там мы разбираем Большое количество различных тестов. Там вы можете со мной пообщаться, задать какие-то вопросы. Также вы можете записаться на занятия. У меня на данный момент есть еще и курс по решению задач. Я думаю, что в преддверии ЦТ это очень-очень актуально. В общем, вся информация будет в Инстаграме, а также ссылочки в профиле в Инстаграме. Всем пока, всего доброго!